Всем привет! С вами Настя Ясная и мой поэтический блог. Сегодня я бы хотела вам представить такого поэта, моего друга, которого зовут Алексей Кольчугин. И он выпустил свою книгу, называется «Система контрастов». Это московский поэт, независимый поэт, очень уникальный и индивидуальный. Я говорю это не потому, что это мой друг, а потому, что действительно его поэзия — это вселенная, и она безгранична. То есть, когда читаешь его, ты понимаешь, что нету точки начала и нету точки конца. Все есть э, перетекание энергии, информации. И э, вот когда я прочитала его книгу, открыла ее, знаете, вот когда гадаешь, да, открываешь книгу, и он четко ответил мне, <laughs> вот эта книга четко ответила мне на вопрос, что сейчас со мной происходит. И я еще раз убедилась, что его поэзия, да и в принципе поэзия, это некая магия. И, в свою очередь, я бы хотела из этой книжки прочитать стихотворение, которое особенно мне понравилось. Оно лирическое и оно очень нежное. А вообще, его поэзия, конечно, она достаточно ну, мужская, больше, так скажем. да. Хоть она и глубинная, но где-то грубоватая. Но вот это стихотворение, оно прям для девочек. «Не грусти, эти слезы, свет». На душе с них не будет пусто. Не кори мой простой ответ, Что светло, все грустно. Наши пальцы сплелись во сне, Наши сны нам даруют чувства. Расстояние между нами нет, Наша близость, наше искусство. Тяжесть схлынет, воспрянет смех, Заразит нас своей страстью. Много есть на земле у тех, Чтоб дорогу свою украсить. Много есть на земле вещей, Что расписаны кистью яркой. Много есть волшебных ночей, Непокорных, счастливых, жарких. И в порыве любви ладонь Ты сжимай мою все сильнее. Слезы сушит этот огонь, Выжигает муки, сомнений. Пусть зари в переливах свет Успокоит все наши буйства. Утром нам, утро нам Прошепчет ответ. Неделимый. Со счастьем – грусть. Всем рекомендую «Система контрастов» для всех тех, кто мыслит глобально и кто хочет окунуться во что-то неизведанное, но трепещущее. Алексей Кольчугин, «Система контрастов».